Здравствуй, новенький, это был первый день в пиццерии в Если что, не обращай внимания на сломанных аниматроников в одной из камеры. Мы их продадим на запчасти. Мы не знаем, куда пропадают наши сотрудники, так что, если что знаешь, сразу нам говори. Но это вроде бы все, что мы хотели сказать. Удачного вам дня. Thank <laughs> you.